впереди незавершенная страха, вся тупая остались трудно, и не вдруг, И слова летели струнами звенят, От рук на этой строчке и замкнется вдруг До этой жизни предпоследней для меня Вся Квадратные стучат, Изгибает русло поезда река, Поворачивает пьяница назад. Снова поезд в листом, Снова дым от сигарет до потолка. Позади остался незакрытый дом, Впереди же по забытой строках. До потолка бедогрета забытая страха, вся Унимал свое сердце миение, запивая обсерд коньячком, пилась рифма стенок и Стих летела пузырьками колепо. А поэту все мало, все мало, все мало Вот уже и открылось певком. Ла ла ла ла ла лай ла -лай, ла -лай, ла -лай. Бродивший сока подарил нам порт вейновый дух, страфа зародившись до срока, усладила мелодикой слух, плавить бухши синеет над кружкой, Пьется с водкой лофитник слова, Но не Пушкин, не Пушкин, Ядрец не Пушкин, И с похмелья болит голова, Побеглю, словно гонит, Ну за тонкой злобно храпит. И поэт восклицает. Не понял. Может, что то напутал бит? Я шампанское пил по-кусарски. На балконе висел на руках. И беря стакан, да стакан водки царской, Я болел за синих в лужниках. ла ла Эта строчка будет иметь вешный успех, Хватанул самогона без меры, я прочел фигород два листа, Тут поэт, накативший манеры, Уложил сверху спиртик с И залил все шар зеленым и затих. И не знал белый свет, Что шампанское было. Да, был наполеонов, а поэт был совсем не поэт. Вот, вот но, Давиды, они не разобрали глубокую причинно-следственную связь, запрятанную где-то там очень-очень между. Не то что между строчками, между куплетами вообще. И они так до меня стали недобро коситься, я как-то так и пытался смекшировать. Давно затихли речи И таинственный кричит, под столом уже давно, Чтоб не выросли печаль, чтобы черти не качали, Чтобы жены не ворчали, ем один лишь крепкий чай. И пока не укачала Чали в поисках причала, где не чая. мы по и печалим нет конца. Зараховались в начале, на кого все кричали, все кого обличали, и остались без... Вечер долг, век конечен и таинственный предтечен. Всех забыл до новой встречи, до которой-то живем. Не печальтесь о а печаль. без печали мы скучали. И не часто вы встречались, чтоб закончилась она. Сидим и не скучаем, Наливаясь крепким чаем, И приятно нас качаем, нашей жизни глубина. А так сидим и не скучаем, Наливаясь крепким чаем, И печально нас качаем, нашей жизни глубина. мы будем опевать этот диск, а вторую часть нашего с вами общения, мы с Евгением Николаевичем подумали так, мы будем петь, что Бог на душу положит, давайте вот кладите на душу, у кого какие будут пожелания, не знаю, там, заявочки, просьбы, пишите, мы, например, возьмем, там, простудируем, прочитаем, уйдем через лифтовое хозяйство И так открытое письмо к Ларисе. Есть непонятное э, за пределами МКАДа, я все время рассказываю, что есть такой город Москва и, Там Втамбур, я говорю, МКАД, там есть вот такой поселок Северный, говорю, у нас тоже есть. Ну здравствуй, дорогая Кэрри Хилтон, пишу тебе из город Москва. У нас тут есть отец с названием Хилтон. У нас была гостиница «Москва». Меня зовут Степан вот Тамара. Учусь я третий год, в был. Конечно, вырез мы с тобой не пара, Поскольку грубо я люблю, любая. Лев и Володя Шарапова, ты жгучая, как перец, ты сладкая, как мёд Ты вкусная, как херес, беззажившись с борта А в пыре в пыре Девчончья мечта Мне нравится, что где-то по приколу Летишь над миром ты во всей красе мы тут плеснули спирта в Кепсикову, Ты не поверишь, улетели все. Я пергидролем выкрасила волос, Я прошу просто ты не встать, если А волос, ну что сказать тебе про волос? Вообще-то у меня на волос есть. Слушай. Глеб глоб и Володя Шарапова Ты, улён, ты жгучая, как перец Холодная, как лед Ты вкусная, как херес Без закуси в борта. Ах, перец, перец, бри Девчонки, мечта Я Ксению Савчак в упор не вижу Ни попуска мне даже целиком А на тебя, конечно же, пожиже Хоть нос и зубы, тоже силикон. А мне бакошта химии не надо. А я во сне живу, как на его, Тебя бы к нам на северный замкадр. Ты б сразу, а вот я живу. И Глент Жеглов, и Володя Шарапова. Ах, перец, перец, ты ж как перец, холодная как лед, Ты вкусная, как херес, ты в закусе в портал. А хэрис, пырист, пырист. Российская мечта. Ата, ата, ата, атака. Уершают на гастрол И на это время в яму Запускают краси. Караси живут не тесно, Размножаются в него И прекрасно обживают Свой искусственный бассейн От за ты там, где раньше пили в пубе, Вот мальтиза в измелья Звучала молотовая, Вот здоровый карасина, Распахал тугие губы На живущего в пюпитре Удалого мотыля. На другом краю планеты, Типа во Владивостоке, Симфонический оркестр Методично режецу сук. не непохмеленный, Марин, в общем, не жестокий, Выдают такую гамму, Что захватывает ду. Симпатичная скрипачка, Ощутив себе задержку, Все глядит на дирижера, О, Простите, как же так? Дирижер не до грязи, Будет очень дерзко растворяясь в каждом звуке, проживая каждый раз. Месяц два еще неделька, вот и кончились гастроли. Симфонический оркестр поспешает на бакса. Но за ним большая печень и фальшивые бемоли Впереди домашний супчик. И ветком на битый зал Все проходит время речи, А вот и кончились мучения Романец, отпевший с пивом Снова губы расстанал И скрипачки с дирижером Продолжают обучение И удар на духовые снова Гибнут за металл И премьера -город в городе Куплены билеты, творчек смета на белине, Буксты худы и синий, Но народов в зале нету, Потому как все в буфете, Где ж кварчащие в сметане выступают красные, И запомни добрый зритель, если тянешься ты к свету. Духовные шатания неизбежно хороши, Но для полного, для счастья для себя составь ты смету, Где засветана из метана для желудка и души.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 А то, что мы на небеса уходим, Такой вот мы, тесан, наоборот. А с нами, евратишки, лейтенант. up Ростоте, кому не повезло, Что родились мы здесь востолько и тогда, И жить нам отпустили только трех. А что понять, что души, как рода, сначала правда?